Всем здарова! Сегодня затоим одну очень интересную вещь. Понадобится вот такой алюминиевый кругляк. Точнее это остатки кругляка диаметром 30 мм. Для начала по классике жанра обработаем торцы. Обточим для того, чтобы было ровно и красиво. Произведем свет на катку. Вот такая заготовка. Классно все-таки с накаточкой! Идеально! И очень хватка! Можно схватиться! Хватка схватиться! Фрезеровка окончена. И можно снимать деталь. Ого, приклеилась что ли? Деталь следующего вида получилась в конечном результате. Между прочим, кроме вот этого паза, я еще профрезеровал и вот такой паз. Полукруг. Промоем. Вот такой загадочный растворитель. Точно не скажу, что это за вещество. Вообще растворитель, судя по этикетке. Но запаха практически нет. Вот в чем вопрос. Промою для того, чтобы удалить остатки стружки. А что далее? Некоторое время назад менял смеситель на кухне. Осталась у меня такая запчасть. И, соответственно, Нос от этой запчасти. Именно эта штука нам и понадобится. Незамысловатым способом закрепляю заготовку, если можно ее так назвать. И произведем гравировку надписи. Также незамысловатую. То самое время, пока происходит гравировка, мы, мы займемся дополнительными работами по вот этой вот детали. Насухо вытираем ветошью. Слово такое ветош. Девственная линейка, ни разу не использованная, купленная специально для этого проекта. И выполняем разметку. В чем предстоит задача? Нам необходимо просверлить отверстие вот здесь. При этом главное требование, чтобы отверстие было пинпендикулярно -пин вот, вот, вот этой вот плоскости. Вот этой линии. ЕС и тыз, как говорят за рубежом. Накерниваю и сверлю отверстие для того чтобы не нанести повреждений, царапины и прочей гадости между губками проложил картоновые прокладки разумеется изначально я сверлю с помощью центровочного сверла оно обладает большей жесткостью чем обыкновенное сверло и позволяет так сказать Глубоко произвести кренение Впоследствии сверло, которым уже непосредственно я буду сверлить, пройдет идеально, перпендикулярно, идеально под углом 90 градусов. Коробка с металлобрухтом. Вот что нам понадобится дальше. Отрежу от найденной шпильки, шпилька 6 миллиметров, 8 миллиметров отрезок. Торцы обработаю напильником. Сверлю отверстие диаметром 2,5 миллиметра. Впоследствии здесь будет нарезана резьба М3 соответственно. Вот такая резьбовая втулка. Моя задача эту самую резьбовую втулку установить в высокотехнологичное отверстие. Нам потребуется кусочек пластилина. Нет, нисколько. Лепить потешных зверюшек мы не будем. Мы защитим отверстие от попадания эпоксидного клея. На которой мы и будем устанавливать вот эту самую втулку. Фрезеровка успешно завершена. Нанесу небольшое количество растворителя. И также нанесу небольшое количество краски. Для того, чтобы скрыть следы фрезы. Растворитель, как вы можете догадаться, необходим для того, чтобы краска лучше растеклась, равномернее. Спустя сутки краска высохла. И теперь моя задача приклеить табличку, <смех> ярлычок. В качестве клея буду использовать B7000. Прозрачный, активно используется при ремонте телефонов. С помощью ватной палочки, смоченной в растворителе, очищаю места, где непроизвольно попала краска. На которой непроизвольно попала краска. Или произвольно. Пусть сохнет. Я думаю, тот, кто хоть немного разбирается в электронике, догадался для чего она. Имеется вот такой переключатель галетный. Если я не ошибаюсь, на 10 положений. Раз. И фиксируем винтом. Превосходно я вам скажу. Вот такое интересное изделие получилось само собой разумеется это нечто вроде полуфабриката то есть продолжение следует продолжение эпопеи это так сказать подготовка что это будет может кто-то догадался может нет в ближайшем будущем все равно вы увидите можете не гадать что еще хочу отметить есть у меня второй канал мало кто знает о его существовании а может много кто знает а может и не знает вовсе. А может и знают. Можно гадать долго. Есть у меня канал. Изначально, когда я его регистрировал, я планировал сделать его нечто вроде канала, который будет ориентирован на зарубежного зрителя. Потом почему-то его забросил. А сейчас вот решил восстановить. Там будут видео в основном по электронике. Уж больно соскучился я, знаете ли, за краснейшим запахом канифоли, залетящими во все стороны выводами радиодетали, за выдуванием пробок и прочими там подобными явлениями. Кому интересно, заходите, подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Кому не интересно, пройдите мимо. Вот такие дела. Еще интересная новость. Некоторое время назад я зарегистрировал... Создал, точнее, страницу на Facebook. Тоже можете зайти, полюбопытствовать. Раньше мне Facebook почему-то не нравился. Не знаю, вообще его не понимал. А сейчас нашел эту площадку довольно-таки привлекательной. И достойной. достойный Ну, лучше, чем Instagram, где даже поиска нет. Удивительно, чем они там думают. Но это мое мнение. Поиска нет. То есть в поиске мы можем найти только человека. А если я хочу, допустим, какой-то материал найти? Как это реализовано? Удивительно какая-то фигня. В общем, мне не очень нравится. Если честно, Инстаграм. Может быть, опять же, я чего-то не понимаю. На сим все, дорогие товарищи. До новых встреч. Но по сарам, пока. Я всем банан. Если банан, много надо бананов. Ну в разумных пределах. Пока. Было убирать бардак страшный.